Привет! В этом видео я хочу рассказать вам, как избавиться от вредной привычки. И сделаю я это с помощью примера а, отказа от сладкого. Многие приемы я взяла из книги «Сила воли» Келли Макгонигал, а также некоторые приемы пришли ко мне с жизненным опытом. Но я изменилась и продолжаю меняться, не скрою, есть еще над чем работать. Но сейчас отказаться от сладкого мне гораздо проще. И сейчас я поделюсь с вами лайфхаками, которые позволяют мне отказываться от сладкого, сладкого И эти лайфхаки можно переделать и с помощью них избавиться от какой-либо другой привычки Давайте начнем Первое. Отследите, сколько сладкого вы съедаете за день Не надо делать это через негатив То есть, о боже, я съел пол плитки шоколадки Или я никчемная, я не могу отказаться от этого сладкого, я такая слабая Нет, просто... Отследите, сколько вы съедаете, можете отслеживать это в течение нескольких дней. И не надо расстраиваться, это не хорошо и не плохо, это просто факт. И с этим фактом мы будем дальше работать. Второе. Поставьте себе реальную цель. Как начальную цель я предлагаю вам есть сладкое. В определенном количестве, то есть вы сейчас зададите себе количество, которое вы хотите съедать в день И обязательно, чтобы это сладкое вы съедали в первой половине дня Сразу уточню, что отказываться от сладкого не надо, тем более если вы сладкоежка Но если же вы спортсмен по бодибилдингу или какой-либо другой спортсмен, где сахар вообще категорически запрещен то, конечно, вам нужно действовать пожестче. Третье. Реальную цель мы наметили, отследили, какое количество сладкого мы съедаем. Теперь нужно начинать сокращать количество съеденного. То есть вы можете также продолжать есть сладкое на завтрак, обед и ужин, если вы так делаете. Но самое главное, это сократите количество Съеденного. То есть, если вы съедали 5 плиток шоколадки, то теперь съедайте 4-3. В общем, действуйте по своим возможностям. То есть, насколько сильная у вас сила воли. Четвертое. Вы приблизились к тому идеальному количеству сладкого, которое вы хотите съедать в течение дня. То есть, например, одну плитку шоколадки в тень. Ну, сейчас вы, конечно, едите одну плетку шоколадку в день на завтрак, обед и ужин. Но теперь давайте сокращать количество раз, когда вы съедаете шоколадку. То есть, если вы съедали на завтрак, обед и ужин, теперь ешьте на завтрак и обед. На ужин категорически нельзя. Нет, нет и нет. Итак, сокращайте до первой половины дня, то есть до утреннего приема пищи. Конечно же, мы все люди, мы все срываемся, и теперь я расскажу вам, как же все-таки срываться меньше, и если вы срываетесь, как себя ограничивать в самом этом срыве. Заведите для себя определенные рамки. То есть, если вы знаете, что в какой-то момент можете сорваться, задайте себе жесткую рамку, то есть не есть сладкое после 11 часов дня. То есть до этого времени вы можете есть сладкое сколько угодно, если вы все-таки решили сорваться и не ограничивать себя в количестве. Но после этого времени, категорическое, нет. Задать рамку не так уж сложно. Но это поможет вам ограничивать себя в сладком и вообще вы будете развивать свою силу воли и становиться сильнее. И отказываться от сладкого вам будет гораздо проще. Если вы едите сладкое, то старайтесь есть его между завтраком и обедом. То есть это пусть это будет отдельный прием пищи. Не рекомендуется есть сладкое на первый завтрак, то есть лучше делать это на второй между завтраком и обедом. Не рекомендуется по той причине, что если в первый прием пищи вы съедите большое количество сахара, то уровень сахара в вашем организме поднимется и организм будет поддерживать этот уровень сахара в течение всего дня. Этот момент неприятен тем, что то тогда вы будете склонны к перееданию и съедите в течение дня либо больше сладкого, либо сорветесь, либо просто будете обжираться пиццами, ролами или чем-нибудь еще всегда ешьте одинаковое количество сладкого то есть если вы съедаете в день 5 конфет, то не надо съедать больше, можете съесть меньше или вообще не есть, но обязательно только 5 конфет, ни в коем случае не увеличивается количество съеденного. Чтобы уменьшить количество съеденного, сразу отделяйте то, что вы хотите съесть от всего остального, и остальное выбирайте в труднодоступное место, например, у меня все сладости, печенье, конфеты, хлопья, какао, несколько сохранятся на очень высокой полке и чтобы добраться до них, мне нужно встать на высокий стул также растягивайте то, что вы едите например, я ем конфету с чаем и чтобы не съесть конфету сразу же я делю ее на маленькие кусочки и ем в течение всего чаепития да, это может показаться глупостью но все-таки это помогает не съесть больше очень советую попробовать заставьте себя потрудиться, прежде чем съесть сладкое то есть, подайте себе обещание, что прежде чем съесть сладкое, вы сначала поджимаетесь, попроседаете, выйдете погулять. Если вы на работе, то выйдете в коридор или попейте стакан воды. В общем, главное задать для себя упражнение которые вы должны выполнить, чтобы заработать для себя возможность съесть сладкое. Старайтесь есть еду, которая наполняет вас энергией. То есть это овсянка, творог, что-то натуральное. И если вы хотите сладкое, то попробуйте съесть фрукты. Или замените сладкое на сладкое, приготовленное собственными руками. Посмотрите фильм «Сахар», в котором рассказывается о вреде сахара, почему он появился в таких огромных масштабах на наших магазинных полках и возможно это вам поможет более легко отказываться от сладкого и вообще несет вам счастье перед тем как съесть сладкое выпейте стакан воды банально но благодаря этому вы возможно съедите сладкое меньше или вообще откажетесь от него потому что у вас была потребность не в самом сладком а просто вы очень хотели пить и спутали это желание с голодом устраивайте читмилы это такие дни когда вы планируете что будете есть что-то вредное но то что очень хотите например если вы каждый день едите торт, но вы его очень любите, задайте для себя читмил. То есть в субботу я съем кусочек торта или пирожного. И в другие дни я этого делать не буду. Это поможет вам, опять же таки, не срываться или срываться меньше. Занимайтесь спортом. Благодаря тому, что вы занимаетесь спортом, вам будет просто жалко потраченного времени на спорт. И вы будете отказываться от сладкого гораздо чаще, когда будете вспоминать, как сильно вы потрудились на тренировке и вообще спорт избавляет нас от стресса и вам не захочется этот стресс заедать потому что у вас его в принципе не будет не ругайте себя если сорвались просто такова человеческая природа продолжайте работать над собой дальше ешьте заранее то есть не надо ждать когда вы будете испытывать сильное чувство голода ешьте заранее и так вам не захочется сорваться до обеда, например создайте для себя правила или действия которые вы будете выполнять, если сорветесь то есть прям так себе и запишите если я сорвусь завтра и съем после 11 дня конфету то значит я вечером буду убираться вон на той захламленной полке, которую давно-давно не трогал ну и вот настал тот момент, когда ваша рука уже тянется за конфетой и есть еще одно правило, которое поможет остановить вас в самый последний момент Подождите 10 минут, прежде чем взяться за эту конфету То есть вы поняли, что уже все, не можете, вам нужно съесть сегодня сладкое Засекайте 10 минут, занимайтесь какими-то другими телами, И после этих 10 минут можете со спокойной душой есть эту конфету Этот прием поможет вам либо передумать и отказаться от сладкого, особенно если вы за эти 10 минут будете приседать, вам будет просто жалко съесть эту конфету, вы же только что приседали, либо вы просто забудете о своем желании, и переключитесь на что-либо другое, вот срывы и нету Заведите трекер вашего успеха в борьбе со сладким То есть начертите банальную таблицу и отмечайте каждый день Съели вы сегодня сладкое, сорвались вы или нет Это позволит вам увидеть свои успехи наглядно И глядя на эти успехи, вы просто не захотите а, срываться Потому что ну, вы уже семь дней не ели сладкого, зачем? начинать все заново и самое главное не надо сдаваться то есть если вы сорвались продолжайте работать над собой продолжайте соблюдать ваши правила которые вы задали согласно моим вышеперечисленным пунктам в общем работайте над собой и в какой-то момент вы поймете что у вас уже нет зависимости от сладкого и вообще многие продукты в магазине вам будут уже казаться слишком сладкими например для меня йогурты и булочки которые продаются в магазине ну, уже не кажутся такими вкусными, потому что они ну, очень сладкие. Лучше приготовить дома самим. И будет гораздо вкуснее и полезнее Ну вот и все, спасибо за внимание Надеюсь, вам помогут мои лайфхаки, мои приемы, которые я вычитала из книги «Сила воли» И приобрела с жизненным опытом И опять же повторюсь, что эти лайфхаки вы можете применять не только в борьбе со сладким Но и в борьбе с другими вредными привычками Такими как курение, отказ от алкоголя Или просиживание в социальных сетях в общем, действуйте, у вас все получится, и всего хорошего, до встречи в новом видео.